Ну, а теперь от теории переходим к практике. И сейчас мы с вами выполним несколько упражнений, которые помогут нам раскрыть грудную клетку, выпрямить осанку и прочувствовать себя вот в другом состоянии. Итак, садитесь поудобнее, так чтобы ваши стопы были, колени были раскрыты, это суставы, суставы раскрыты, и низ спины не ни кривился. Можно под ягодицы положить палец, опускаем плечи, и сейчас Выполним простые дыхательные упражнения, настроимся на практику для того, чтобы расслабить грудную клетку, раскрыть ее и поднять диафрагму, да, то есть освободить диафрагму, и чтобы ребра у нас не давили на позвоночник, не давили на внутреннюю обгональность. Итак, устраиваемся, плечи опускаем, настраиваемся, спокойный вдох, спокойный выдох, просто вы себя. Теперь переведите ваше внимание на улицу и послушайте звуки на улице. Прислушайтесь звуком, звукам, которые долетают вам через окно, может быть, через открытое окно. Рассейте ваш взгляд. Спокойный вдох. Спокойный вдох. Теперь переведите ваш, Ваше внимание и Ваш слух на звуки в рамках Вашего помещения. послушайте, что происходит в Вашем видео. Снова спокойный вдох, спокойный вдох. Теперь переведите Ваше внимание Вовнутрь себя, вашего внутреннего клетка, постарайтесь почувствовать свой дух, своих видов и слушайте свои внутренние архивы. сделать еще один раз еще один. и рассадят почувствуйте как ваше тело успокоилось прочувствуйте стержень вашего позвоночника, и почувствуйте свободно Теперь переведите руки на нижние ребра и снова сосредоточиться на отдыхании почувствуйте как плохо расширяет расширяете ветку в этот момент диафрагма опускается вниз диафрагма поднимается вверх и чувствует, что вы живете. Слушайте себя, своим ощущением. Не нужно бояться, если в этот момент вдруг начнет кружиться голова, то активнее задействуют ваши легкие и поэтому насыщение организма родом потом переключите внимание к потом потом потом потом Почувствуйте, как у вас мягко опускается тазовая диафрагма. Вместе с потом потом потом потом потом И потом потом вверх, подтягивая потом мы выполним еще четыре дыхательных цикла. Концентрируйтесь на себе и на старых ощущениях. Теперь со вдохом мы опустим руки, расслабим дыхание, но в то же время оставим позвоночник прямым, подтянутым ниже живота, подтянутым плечи, опущенным. Теперь мы переведем руки вверх, переведем кисти к ушам. И снова постараемся сосредоточиться на своем дыхании. Почувствуйте, как расширяется грудная клетка, как поднимается тазовая диафрагма, опускается. Постарайтесь синхронизировать работу обеих диафрагмов. В то же время вы будете чувствовать, как у вас подбирается ниже. Не поднимаем плечи, вот расстояние шея, да, и для плеча у вас справа сыра вот прислушайтесь со своим ощущением и между лопаток. Постарайтесь почувствовать, что в лопатке не сходятся, лопатки ровненько лежат, у вас сейчас как будто лежат на стене или на полу. мы выпрямляем руки в локтях, сохраняем прямой угол в локтях, Плечи опущены. Мы продолжаем дышать так же. Вытягиваемся через макушку вверх и ощущаем позвоночник и мышцы Вот Теперь представьте, что вот эта часть руки предплечья у вас лежит на полу. Хорошо, вы как будто отклоняетесь от носа и возвращаете лоб на линию пальцев на линию воды как будто вы приподнимаетесь Здесь Вот она спина прямая все внимание вверх спины и спокойное дыхание и вдох. вымириваем еще продолжаем. Вот, продолжаем последний раз также теперь мы опускаем руки вниз расслабляем расслабляем печи Чувствуете, как у вас активизировалась верхняя часть спины. Сократились мышцы сзади. Да? То есть, если у вас вот такая круглая спина, то это поможет вам раскрыть грудную клетку и активизировать мышцы спины верхней спины. Хорошо. Теперь из этого положения мы с вами отвернем руки в стороны, еще чуть-чуть стабилизируем плечи. И из этого положения развернем есть, назад, возвращаем. Да? То есть, мы активизируем все вокруг ключи спин. То есть мышцы, которые сируют большая, малая движение только в плечевом составе. Не помогает силы, да? то есть ладони вот такое движение. Эти упражнения помогают, конечно, проработать еще и область соединения шейного грудного отделов и способствуют тому, чтобы не появилась полка, так называемая, да, старческие вот последний раз, значит, расслабиться. Ну а теперь переходим к животу, потому что наша задача с вами стараться, кроме того, чтобы раскрыть грудную клетку, еще и активизировать мышцы веса. Потому что пресс, как мы уже говорили, это обратная сторона нашей спины. То есть, если пресс слабый, то у нас вот такая вот спина. Нам этого не надо, поэтому мы с вами аккуратно вот нашу осанку. Ложимся на спину и выстраиваем наше тело. Проверяйте. Сейчас мы с вами будем активизировать нижнюю часть живота. Ту, которая помогает держать поясницу. Наша задача сейчас слегка покачать таз. Теперь мы сместим вес таза к копчику, так чтобы под поясницей появился против. Кребра мы вверх вот туда не поднимаем. Ага. И вот наше положение. Можно перевести руки под затылок и почувствовать, что вот ваши плечи расслаблены, ваши локти лежат на полу. И в этом положении вот они, ваши пятки. В этом положении мы естественно, чувствуем легкое напряжение такое, или по крайней мере чувствуем, как у нас активизировался низ живота. Теперь, не смещая стоп, приподнимите пятки, чуть сильнее напрягите низ живота. Вот почувствуйте такой полумесяц от подвздошной косточки до подвздошной, да, под купочком. Опустили пятки вниз. И еще раз так же вверх и вниз. Еще раз так же. Ага. Проверяйте, чтобы ваша шея была без напряжения. Вот. И теперь, пожалуйста, оставьте пятки вверху. Вес таза сместили в копчик. Почувствуйте легкое напряжение. Руки перевели вдоль тела. Из этого положения мы сейчас поработаем руками. Наша задача, чтобы поясница сохраняла естественный прогиб и не увеличивала прогиб. Наша задача держать вниз живота. Вы будете чувствовать, что у вас активизируется вот эта часть. Вот он работает в пресс, включается в работу пресс, нижняя часть живота. Еще разочек. И когда вы почувствовали, где находится эта мышца, мы с вами слегка усложним задачу. Мы с вами увидим вверх правую ногу, ниже живота подтянут, левую ногу, ниже живота подтянут и поработаем руками также. Вот в этом положении, вот это неправильно, колени мы не подтягиваем сейчас к животу. Наша задача научиться держать, уяснившись в нейтральном положении, чтобы не было зажима вот здесь, в подзабедренных суставах. И наша задача чувствовать, как у вас работает вниз живота. Если очень тяжело, мы с вами возвращаемся к первому варианту и учимся контролировать наш стресс. И в то же время мы чувствуем, что наши относится хорошо и комфортно. И еще один вариант, как найти эти мышцы, положить руки на колени, вот это, да, плечи опустить, теперь вытянуть колени к животу, сократить руки в локтях, да, то есть взяли перезяли, отпустили колени на длину, хоп, и почувствовали напряжение под хут вот, вот. вот оно включается в работу ваша Поперечная мышца живота включается в работу ваш пресс. Тот, который помогает держать внутренний орган в раз и, конечно же, не дает возможности напрягать поясницу. То есть, бережет нашу поясницу, сохраняет ее. Вот она. Оп. Если мы хотим усложнить, что мы делаем правильно? Мы взять взять, руки и увести ноги на больший угол, да, выдвинуть ноги в коленях. Но опять-таки мы с вами стараемся выполнять движение спокойно, чтобы поясница, пресс оставались под контролем. Вот он. Вот в этом положении вы можете удержать ноги. Да? Из этого положения вы можете опустить ногу. При этом ваши ребра не должны лезть вверх. Вот они. У -у. Еще разочек дальше. И возвращаем колени к животу. Возвращаемся в положение сидя. И вот сейчас вы почувствовали, что для того, чтобы вытянуть спину, выровнять спину, существует масса упражнений, которые, во-первых, укрепляют пресс, во-вторых, раскрывают клетку, сокращают нужные мышцы и растягивают на... Опять то, что нужно растянуть. Поэтому прежде чем составлять себе программу, выясните, каково положение с вашей осанкой. И уже после того, как вы себя продиагностировали, подбирайте правильные упражнения, которые помогут вам, во-первых, укрепить мышцы пресса, грудную клетку, укрепить мышцы спины, иметь красивую осанку и, конечно же, здоровое тело. Ну а на сегодня это все. Пишите, задавайте ваши вопросы, с удовольствием на них отвечу. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы быть в курсе последних новостей. И, конечно же, Делитесь видео с друзьями, если оно было вам полезно. До встречи, друзья!